В рамках переклички высшей школы музыки из Мангейма. Начало этому сотрудничеству было положено пять лет назад. В октябре 1990 -го года на межправительственном уровне был подписан договор о совместной творческой деятельности двух известных в мире консерваторий. Высшая школа музыки Мангейма по собственной инициативе выбрала Новосибирскую консерваторию, расположенную, по их мнению, в российской глубинке, но имеющую очень высокий творческий потенциал. Довольно-таки часто подобная договоренность остается лишь на бумаге. В данном случае проект наполнен реальным содержанием. Этот фестиваль пятый юбилейный по счету. Помимо Постановок, в рамках проекта идет активный творческий обмен студентами, стажировки, мастер-классы, гастроли. Это действительно совместное творчество, в котором руководители проекта, ректоры консерватории, выделяют несколько главных аспектов. Чисто художественный, педагогический и гуманитарный. Когда я говорю художественный аспект, я имею в виду, что мы совместно поставили такие работы, какие каждому из наших вузов было бы поставить просто не по силам. Ну, скажем, волшебная флейта Моцарта или пиковая Дана Чайковского скажем, немецкий реквен Брамса, девятая симфония Бетховена. Я могу впечатлять огромное количество различного рода крупных симфонических полотен и других больших работ, которые мы поставили совместно. Педагогический аспект. Наши вузы прекрасно дополняют друг друга. Ну, скажем, в Новосибирске... ...имеет уже мировую известность. Я имею в виду яскрипичную школу или поднимающуюся сейчас школу фортепианную. А наши немецкие коллеги... Ну и, конечно, чисто гуманитарный аспект. Меня всегда поражает, как великолепно контактируют между собой студенты. То есть, по сути дела, между ними нет сейчас уже никаких преград, в том числе и языковых. Вчера в нашем городе появилась еще одна академия. Академия детского литературного творчества. Именно так сами дети решили назвать свое литературное объединение. И дело тут не в модном слове «академия», а в попытке детей создать свой особый мир со своими законами и правилами. Так на общем собрании маленькие академики решили вести звание магистров и бакалавров. Это игра. Но правилам этой игры почему-то подчиняются и серьезные взрослые. Фирма «Скид» торжественно обещала помочь созданием первого сборника детских стихов и прозы. А союз писателей... Мы думаем создать детскую литературную, то есть детскую писательскую организацию со всеми, так сказать, аксессуарами и вот созданием книг. Насколько это вот удастся. Я думаю, дети талантливые у нас. Я вот понял, что... Такие рассказы пишут, мне не написать, потому что у них все это непосредственно выливается, они не думают, и вот, вот тут-то как раз истина. И, а когда начинаешь думать, вот так же, как о с какой ноги, и тогда начинается что-то такое пережевывание пережевыванного, и получается плохо. И мы, наверное, какие-то будем конфеты тут э, покупать, и вот так, с пирожными пополам, и с хорошим чаем. То есть детская писательская организация взрослый будет отличаться тем, что здесь будут конфеты и пирожные. Да, и этим тоже, в общем, больше сладкого и больше интересного. Потому что у нас уж очень мрачные там споры, о славе делям. Они еще, кстати, не делают эту известность, нету, не понимают, это очень хорошо. Еще раз такой Кем я стану, угадайка? Может, стану я про Говорю я не про а про пиздежного Вот серьезный наш прозаик. Может про Свои лучшие работы авторские коллекции сегодня представили в Доме ученых на Советской 8 лучших фотомастеров Томска. Фамилии лучших фотомастеров Томска хорошо известны. Без их творчества трудно представить современную жизнь. Сегодня восемь лучших объединились в рамках одной выставки. Ее инициаторами выступили городское управление культуры и мастерская Валерия Касаткина, спонсор выставки «Промстройбанк». Спасибо всем за то, что они подарили это мечам возможность увидеть эти замечательные и очень разные работы. Итак, слово некоторым героям вечера. Это явно выставлены не все работы, а только какая-то часть своего большого труда. И она получилась настолько разной, настолько интересной, настолько охватывающей все, что это действительно как бы вот взгляд на Томск, на мир, на жизнь. Это да. было очень быстро, и в общем-то все, что он делает, несет работы. Надо. Очень хорошо, что увидел свое место среди всех, увидел всех, потому что вот так просто посмотреть работа довольно сложная. Кто-то может, кто-то не может показать, хочет не хочет. А так все видно то, что может, то, что делает, Нет никаких тайн, никаких проблем. Вопрос к героям фотоснимков. Довольны ли вы работой? Это, это просто безумие. Я просто имею в виду, что я никогда так сильно не интересовалась фотографией. Я не говорю про свой. Но мне кажется... Мне кажется, что первый раз в жизни правда про меня. Все говорят комедийно, фриза, да? в жизни вот такой человека. Я туда и обратно. А вот это, как мне кажется... Ой, когда меня не видят. А, вот э, Володя Пуэльчиков, ну мне дает, да, мы с ним, да, мне друзья дают лаву да, именно Володя. Я хочу сказать, что вот Пушкин сказал, по-моему, да, себя как в зеркале я вижу, но это зеркало не По поводу портрета Кипренского. Ну, вот аналогичный случай в нашей деревне. Как сообщили нам в областном совете спортивного общества урожая в Волгограде завершились первые всероссийские летние сельские игры, посвященные 50-летию победы. В играх успешно выступила команда городошников из Рыболова, заняв третье место. В десятку сильнейших вошли гиревики, а семья Нестеровых из Кривошейна заняла девятое место в семейных стартах. Вы смотрели программу новостей телекомпании ТВ-2. Мы встретимся с вами завтра, как всегда, в 20.30. Всего доброго, до встречи. Thank you.